Пост, который хранит секреты передвижения во времени на любые расстояния. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписал приказ об утверждении в должности президента Казанского федерального университета Рияза Минзарипова. Основанием послужило решение Ученого Совета Казанского университета от 24 ноября 2022 года. В должности президента Рияс Минзарипов утвержден с 19 января 2023 года по 18 августа 2027 года. Он окончил Казанский университет в 1976 году и с тех пор не покидал Альмаматер. Он прошел трудовой путь от заместителя секретаря Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи Казанского государственного университета до президента КФУ. Совсем недавно стоял вопрос о том, что знаменитый Горбатый мост все-таки подлежит сносу. Однако эта история получила новый виток развития. Какая судьба ждет мост? Расскажем далее.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 То есть, сохраняя один объект культурного наследия, нельзя уничтожать другой объект культурного наследия. Так что, с этой точки зрения, все процедуры должны быть произведены.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 Телепортация для людей всегда была чем-то на грани фантастики. Но кажется, мистические передвижения во времени на любые расстояния стали реальны. Так ли это? Узнайте в следующем сюжете.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 Ежедневно университеты получают сотни сообщений от абитуриентов. Обратная связь для будущих студентов невероятно важна. Друзья, мы знаем, что вас интересует, поэтому регулярно проводим для вас прямые эфиры. Подробнее о них расскажет моя коллега. В Казанском федеральном университете продолжается серия прямых эфиров для абитуриентов.